месяцы, все не так хорошо у меня, читаю коды, слушаю шумы. Наступил какой-то ступор во всех делах. Вам необходимо не шумы, вам необходима психическая энергия. Психическая энергия расходуется во время того, когда человек слушает шумы. Как нарабатывается психическая энергия? Голодом, дисциплиной, холодными, обнима, об, а, холодными обливаниями. И второй вариант это постом, и второй вариант это чтение мантр в хорошем настроении и произнесением слов ⁇ Мне нравится то, мне нравится то ⁇ Начните с этого, произносите себе слова ⁇ Мне нравится то, мне нравится это, мне нравится то ⁇